Как тебе лучше будет, оттуда снимать или отсюда? Отсюда хорошо. Ну и отсюда неплохо. Это Люба говорит. Всем снова здрасте. Это снова вы, это снова мы в филиале школы КНБ Апрелевки. Самой многочисленной школы ножевого боя России, которая занимается по более чем 30 городам бесплатно. Передаем привет всем любителям легких и травмобезопасных имитаций. Встречайте наш утяжеленный нож вырезанный из, не знаю, сколько здесь миллиметров, точно знаю, 900 грамм чистого металла. Утяжелитель, который приспособлен, создан, рожден для того, чтобы вы разогнали свои мышцы на рубящие и удары. Но не просто похвастаться и сказать, где этот нож можно приобрести, хотя обязательно я об этом скажу, но суть видео это принципы работы с утяжелением, дабы вы... Если вдруг дорветесь до похожих имитаций, не нанесли себе травм и не спустили свои усилия в унитаз, ребят, вспоминаем тот прием самостоятельной отработки, который мы рекомендуем: крест и отработка рубящих движений под 45 градусов. Все прекрасно его помнят. Как это не надо делать, умоляю, не делайте вот этого вот. Обращаю внимание, что обычно Неконтролируемым маханием Вы либо кисть себе травмируете Все-таки 900 грамм обладают инерцией И нужно его контролировать Но В лучшем случае Просто разомнетесь, а толку не будет Обращаю внимание Для того, чтобы это упражнение Принесло максимум пользы Начинайте Ваше рубящее движение С фиксированной точки И останавливайте фиксированные точки В этом случае жестким контролем полета ножа вы достигнете максимально лучшего эффекта а именно разгоните свои мышцы и в биомеханику забьете то что нож всегда должен идти под 45 градусов пойдем к канату полезное упражнение с висящей мишенью на ее месте может быть обычная веточка но у нас хорошо висит замечательный канатик становится боевую стойку смысл выполнить следующий набор действий зажимаем наши в узкий квадрат то есть убираем излишнюю амплитуду ну, потому что вам элементарно будет э, неудобно каждый раз канат восстанавливать поэтому вместо набора амплитуды и размашительных амплитудных движений делаем следующее первым делом колющий в сторону мишени на обратном ходу подрезка мишени с восстановлением ножа уже в вооруженной стойке показываю как оно должно быть смысл упражнения инициировать в первую очередь взрыв то есть вальяжных подрезов здесь не нужно пользы не принесет первая инициация движения это жесткий взрыв на обратном пути уже конкретно контролируя режущую кромку, возвращаясь более-менее спокойном ритме. Здесь как бы, с, если режущая кромка смотрит вправо, соответственно, с левой стороны проблем не возникнет. Возникнут проблемы, если вы начнете не следить за своей техникой во время нанесения удара с, со стороны правой. Объясняю, в чем прикол. Для того, чтобы нанести удар с правой стороны, помним, нам нужна подрезка. Не жесткий рубящий, а достаточно в данном случае подрезка. Смотрите, что происходит с рукой, если она разворачивается сама по себе. Стоял нож по направлению к мишени, к противнику, развернули просто запястье, нож ушел. Соответственно, если здесь э, на кончике ножа, я не знаю, как это по физике правильно объясняется, короче, у вас скорее... Пойдет э, вперед кисть, а кончик ножа зависнет на определенной траектории э, и чуть позже стартует, если вы его не проконтролируете. Поэтому инициация движения в сторону мишени должна идти с жестким контролем положения кончика ножа и, соответственно, колющий удар. Следите, чтобы острие не проходило. Куда-то по какой-то нелепой траектории Нелепой траектории Нелепой траектории Укол, возврат на себя Возврат в режущую кромку О, боевую стойку также эта имитация прикольно борется с голольдом да, Превосходно сломать будет достаточно проблематично тактически и главное, что я не сказал а сказать надо Обязательно. утяжеленные имитации ножей можно приобрести по ссылке у конкретного человека который вам их доставит цена чисто символическая есть две модификации 700 грамм и 900 выбирайте по вашим запястьям для моего запястья достаточно тонкого в принципе 900 грамм но оно разработано, это уже нормально если вы чуть подрещавее меня во-первых, сочувствую. А Во-вторых, берите лучше 700-граммовые. А вот теперь точно счастливо. Вот. И все будет хорошо.